Всем привет, закончили монтаж ГБО на хендай солярис хотим показать какой размер багажника остался после установки баллона баллон второй тип на 100 литров встал вплотную к спинке сиденья там буквально сантиметр зазор коврик резиновый на баллон вот так накинется вот так это все будет выглядеть получился хэйчбэк практически багажник багажник наверное процентов 40 меньше стал по рулетке если смотреть ну 43 сантиметра от баллона то есть можно пересчитать какой объем теперь багажника стал то есть 43. 108 и высота осталась прежней, соответственно. Высота в принципе прежняя. Ну также 49-48. Можно пересчитать. Объем багажника теперь с баллоном. Если багажник маленький, такой глаз не устраивает, то ездите на бензине ну или присмотритесь к пропану пропан можно баллон вместо запаски поставить и багажник будет абсолютно свободен как и на бензине ну докатка или запаска будет в багажнике болтаться ее можно достать, убрать, переложить в данном варианте, соответственно, баллон никуда не денется жестко закреплен если есть вопросы, пишите под видео всем пока